Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Среда, 28 марта и давайте посмотрим, что у нас сегодня с утра происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. А вчера пара евро-доллар в первой половине торговой сессии обновила локальный максимум, дошли до уровня 1.2475, но уже к концу дня мы опустились до уровня 1.2372. На текущий момент тенденция восходящая сохраняется, Отмена восходящего сценария произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже уровня 1.2370 минимальное значение которое было зафиксировано вчера а по продолжению роста цели остаются прежние это движение в область 1.2640 а пара британский фунт-американский доллар также вчера во второй половине торговой сессии корректировалась. Дошли до уровня поддержки в области 1.468, Пока пара торгуется выше данного уровня, основное направление также остается восходящим с целями роста до 1.4351. В том случае, если сегодня пара сможет обновить локальный минимум, то есть уйти ниже уровня 1.4065, то в этом случае мы можем ожидать начала коррекционного нисходящего движения. А пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент также продолжает свое нисходящее. Движение Цели по снижению это область 1.2740, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальное значение вчерашней торговой сессии, который зафиксирован на уровне 1.2902. Если пара сможет закрепиться выше данного уровня, то вероятно отмена нисходящего сценария и переход вновь к росту американского доллара против доллара канадского. А По паре американский доллар японская иена восходящая тенденция, которая у нас началась на этой неделе, сохраняется. Ближайшие цели роста это движение в область 1.0688. А ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальное значениях вчерашнего дня. Это область 105.31. А по паре австралийский доллар, американский доллар у нас сохраняется боковое движение с ориентиром на укрепление. А ближайшая цель роста это обновление максимальных значений, которые были 21-22 марта и последующее движение на 79.31. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если мы увидим. Пара австралийский доллар американский доллар ниже уровня минимальной значения вчерашнего дня это 76.74. Если австралийцу удастся пробить данный уровень, закрепиться за ним, то в этом случае, вероятно, продолжение нисходящего движения и отмена, соответственно, восходящего. А по паре еврофунт сегодня с утра мы торгуемся уже ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 87,44. В данном случае мы можем ожидать завершения уже той коррекции, которая была не так долга и продолжение снижения евро по отношению к британскому фунту с целями снижения до 86,60. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значений вчерашней торговой сессии на уровне 87,96. А золото вчера смогло закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 27 марта. Это уровень 1343 доллара за тройскую унцию. И с текущих уровней мы можем также уже ожидать начало коррекционного нисходящего движения. Цели по снижению это область 1306. Ну а возврат к покупкам будем рассматривать в том случае, если увидим обновление максимальных значений 26 и 27 марта, которые были зафиксированы на уровне 1356. А нефть марки Brent вчера также к концу торговой сессии смогла закрепиться ниже минимальной значения, которое мы видели. 26 марта что в рамках текущей ситуации переводит нас в фазу а, нисходящего движения и данный сценарий будет актуален до тех пор пока мы торгуемся ниже уровня 71 а ровно максимальные значения которые были зафиксированы 26 и 27 марта а по индексу DAX вчера а, мы увидели обновление максимальных значений которые были зафиксированы 26 марта что в рамках часового таймфрейма нас также переводит в фазу а, восходящего движения и данный сценарий будет а, актуален до тех пор пока мы торгуем выше минимума вчерашнего дня, это уровень 11800. А по биткоину коррекция продолжается. Ближайшие цели это область 7500 долларов за один биткоин и далее снижение до 7145. Возврат к покупкам будет рассматриваться в том случае, если мы видим закрепление выше максимальной значения вчерашнего дня на уровне 8215. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Напоминаю, если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и до свидания.